Наши, в данном конкретном случае, занимается прототипированием, то есть печать на принтерах, в ДМах, и производственный отдел, где у нас стоят токарные станки, позировочные станки, в основном это естественно, больше для макетирования, прототипирования, вот. то есть, соответственно, в основном это мягкие какие-либо заготовка, да? это для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 Здесь мы ее внутрь. Вот набор справок элементов, с которыми сразу можно работать. Наша фотография ⁇ это пустая изображение в любом случае. По фотографиям мы ничего не можем, сделать. Ничего можем наш, сделать. Если у вас будет фотография и модель. Смотрите, вот есть такой же исследование у нас МРТ, которое мягкие ткани отображает.